Кто лучше для продающего видео, актер или продавец? Как по мне, я бы выбрал менеджера по продажам, у которого хорошо подвешен язык. Актер – это фальш, и люди чувствуют, что актер не разбирается в предмете и говорит то, что у него написано, либо то, что он заучил. Эксперт, он может гнусавить, картавить, глотать слова, отводить взгляд от камеры, но при этом он говорит сознанием дела и дает вам понять, что он помогает вам, он решает вашу проблему, и траст к этому видео гораздо выше. Подумайте сами, кто вам лучше расскажет о вкусном височном стейке, настоящий мясной? либо девушка с напудренным лицом. Поэтому, если у вас есть вопросы, задавайте их по этим контактам и пишите их под этим видео. Звоните, пишите, приходите и подписывайтесь на канал «Видео для бизнеса».